Привет, это Скринкасты. Привет, это Скринкасты. И с вами Шарамет Александр, разработчик из Единое Видео. Сегодня мы с вами поговорим о C++. Рассмотрим очень простую и банальную тему. Подключение библиотек. В данном примере у нас есть... Небольшая функция main и hello world. Единственное отличие от стандартного hello world в том, что у нас используется библиотека fmt. Как это сделать? В современном языке есть множество инструментов, и наш любимый — это CMake. Здесь написано много страшного кода, но самое интересное скрывается вот в этих строчках. Find package, fmt, required и так далее. Довольно большая часть разработчиков совершенно не понимает принципа работы find Package, хотя он очень удобен. И самое интересное, что сегодня я вам объясню, как можно и не понимать его, и прекрасно использовать. Начнем с самого простого. Что делают эти магические один строк? Предположим, у нас где-то магическим образом появится файлик, который расскажет нам, где лежит наша библиотека fmt, все о том, где лежат include, где лежат библиотеки, все необходимое. Соответственно, и вот эти строчки нам об этом и скажут. Значит, в 11 строка говорит, что нам библиотека нужна. Если она нашлась, на 13-й подключи заголовки, на 14-й подключи саму библиотеку. Все магическим образом образовалось, все само, все хорошо. Остается вопрос, где же взять этот страшный фарик? Для библиотеки FMT есть возможность зайти в документацию, сходить на GitHub и, о чудо, у нас она поддерживает этот самый формат final Package. Все будет хорошо, все будет прекрасно, мы сможем найти. Но у нас, возможно, будет 2, 3, 4 библиотеки. И еще хуже, что, возможно, у нас будет библиотека из Гугла, которая не поддерживает CMake, которая собирается 40 минут и в которой еще порой бывают ошибки. Что нам делать теперь? Существует огромное множество разных систем сборки. И каждая библиотека считает своим долгом сделать. Свою уникально. Как нам быть? Нам не хочется собирать это заново, не хочется изучать каждую по новой. И мы в, ваше, в этом составлении совершенно не одиноки. Поэтому сообщество придумало такую вещь, как пакетный менеджер. И мы с вами сегодня рассмотрим один из них это Кона. Собственно, мы сейчас с вами находимся как раз на сайте Конна, и давайте найдем библиотеку фмт которая, как оказалось, у нас. Есть. Что мы здесь видим? Итак, во-первых, библиотека уже добавлена. Во-вторых, она поддерживается macOS, она поддерживает нашу архитектуру и она поддерживает наш компилятор. Это все, что нам нужно знать. В наших проектах мы очень часто компилируем под все платформы. Это и ARM, и X64, под все операционные системы Windows, Linux, Mac. Это должно работать везде одинаково. И нам не хочется пересобирать это заново он обеспечивает нас тем сам. Хорошо, у нас есть прекрасный рецепт, давайте попытаемся его использовать. Как это делается? Итак, первое, что нам с вами нужно, это установить наш прекрасный менеджер Conan. Начнем. Как же поставить Кон? Если у вас стоит Python, то делается это в одну строчку. pip3 install Conan. Волшебство произошло. Давайте проверим, что мы установили. Конан, Да, все есть. В первую очередь, значит, мы с вами заготовили небольшую демонстрацию. У нас есть с вами библиотека FMT, и мы скопируем скриптовый файл себе. И посмотрим, что у нас там спряталось. Это небольшая заготовка. Давайте его рассмотрим. Класс, экзампл, Конан, файл, какое-то имя, версия, настройки, генераторы. Давайте разбираться. Значит, Что от нас хотят? У нас есть некоторый набор генераторов. CMake и CMakeFind. Это то, что будет писать нам скрипты для сборки. То есть тот самый Find Package, который нам нужен для FMT, напишет за нас этот прекрасный генератор. Спасибо ему. Нам требуется указать имя нашего будущего скрипта и версию. Оставим пока example, не будем углубляться в подробности. Настройки позволят нам при необходимости Писать более сложные скрипты, учитывать, какая версия операционки. Если там Linux, то давайте попробуем одно, если Windows, попробуем другое и так далее. Значит, Но ну, самый э, главный интересный факт, который у нас есть, это requirement. То есть вот эта закомментированная строка позволит нам совершить всю магию, которая сегодня будет происходить. Итак, э, мы с вами сходим на сайт Конона, скопируем название библиотеки и добавим ее вот сюда. Теперь остается запустить. Итак, мы с вами находимся в директории FMT. А, давайте сначала мы попытаемся сгенерировать CMake, он выдаст нам ошибку, но сгенерирует нам CMakeBuildDebug. А, собственно, мы ожидаем, что в этом CMakeBuildDebug у нас будет как раз находиться та самая, а, тот самый волшебный файл. А об этом нам говорит вот эта пятая строка, что нам модули нужно искать, соответственно, в, в папке binredir. binredir, вот она. Соответственно, давайте запускать Итак, мы переходим в директорию CMakeBuildDebug И запускаем Conan Conan install Поставь нам все, что нужно, пожалуйста Пробуем FMT сначала не был найден, потом он скачался Все requirements у нас установлены Давайте посмотрим, что получилось Итак, у нас образовался CMake, То есть наш магический файл у нас появился Сейчас даже заглядывать туда не будем Попробуем запустить наш проект CMake перезапущен, он все нашел. Собираем, запускаем. И да, здравствуй, мир. Все прошло удачно. То есть технически. Нам в данном случае даже не потребовалось э, узнавать, как это работает. То есть сюда мы пишем название пакета, и дальше, как видите, он несколько раз повторяется. Э, все, все. Все необходимые компоненты мы выполнили. Возможно, вам потребуется добавить там, э, define или какие-то еще вещи, но в целом это будет делаться по тому же самому принципу. Хорошо, это была разминка. А, теперь перейдем к более сложным вещам. Предположим, что мы нашли на GitHub какой-то небольшой проект. Давайте его рассмотрим. По счастливой случайности я его уже скачал. А, значит, у нас есть какая-то библиотека, она как-то тестируется. Она не может найти G-Test, ну, не принципиально. Значит, собственно, что у нас тут интересного есть? Это какая-то демо-библиотека, она использует класс Qturnion. У нее есть конструкторы, деструкторы, нас это не очень интересует, хорошо, мы понимаем, как ее использовать. Никакой документации, есть какие-то тесты, с ним можно жить. Она работает, возможно. Давайте посмотрим, что нам предлагает разработчик библиотеки. Итак, значит, он в данном случае примерно так же продвигается, как и мы. То есть у него есть Conan файл, смотрите, О. Он на том же уровне понимания, что и мы. Собственно, ему требуется g-test, он использует те же самые генераторы, как и мы. То есть, Но очевидно, что его проект не будет добавлен в общий репозиторий, и нам придется как-то разрабатывать этот класс дальше сам, самим. Но он пошел немножко дальше. Обратите внимание, в его CMake есть интересные конструкции. В первую очередь, это конструкция if. Можно особо не углубляться в ее содержание, она находится на сайте самого разработчика. Она говорит о том, что... Для CMake предоставлен, есть репозиторий с опертками, и можно запускать те самые команды, которые я только что продемонстрировал, то есть Conan install прямо внутри CMake. То есть, соответственно, вот эта вся часть отвечает за подключение, 14 строка отвечает за запуск. Хорошо, есть у нас с вами эта конструкция, прекрасная, но легче нам от этого не становится. Предположим, она работает. Ладно. У нас есть несколько версий, возможно, этой библиотеки, Будем рассматривать это как первое. Что нам нужно делать дальше? Нам придется сейчас самим собрать тот самый рецепт, сделать все необходимое, чтобы мы могли эту библиотеку развернуть у себя и поделиться с товарищем. Давайте приступим. Итак, у нас есть несколько вариантов, как это сделать. Вариант первый. Элементарный. В данном случае мы описываем тот же самый класс. И обратите внимание, нам в этом классе даже не нужны генераторы. То есть мы не собираемся сейчас создавать а, какие-то файлы под свой проект для сборки. Мы собираемся это, наоборот, упаковывать. Значит, имена приобрели более смысленное значение. То есть у нас есть он соответственно, он отражает сущность нашей библиотеки, название версию пока оставим ту же самую настройки, тоже не будем трогать и обратите внимание на ново появившиеся конструкции. Давайте разберем их по порядку. Конструкция Source, то есть она позволяет нам доставить наш исходный код до для сборки. Соответственно, как это все будет работать. Первое, отрабатывает функция Source. В Какую-то директорию она складывает все необходимые нам исходные данные. Далее, отрабатывает функция build. Она берет и собирает наш проект. Ну, в данном случае не наш, а ту самую библиотеку, <coughs>, которую мы с вами выбрали. Она лежит по счастливой случайности, на GitHub ее можно склонировать. Шаг третий. После того, как библиотека была собрана, нам нужно из нее выдрать некоторые конструкции. То есть нас интересуют наши заголовочные файлы и библиотеки. Хорошо. И четвертый файл, четвертая часть package info кажется не совсем нужной, но те самые генераторы как раз будут ориентироваться на метаданные, которые мы здесь описали. То есть, собственно, то, где брать наши заголовочные файлы, то, как называется наша библиотека, и то, собственно, где лежат сами липфайлы. Хорошо, разберем подробнее. Во-первых, у нас в заголовках появилась новая конструкция Semake Tools. Tools uh, и CMake uh, — это конструкция, которая позволяет нам обращаться с некоторыми общими инструментами, которые, как правило, нужны нам для описания такой модели. Собственно, очевидно, что нам нужен гид, для того, чтобы скачать все из GitHub. А. То есть и конструкция git-клон, думаю, знакома всем. Здесь она обернута в некоторый вызов. Второе. Конструкция CMake, то есть мы ее точно так же описываем. Ну и дальше стандартные шаги. Нам нужно сконфигурировать код, нам нужно его собрать. Те, кто пользуется хотя бы раз CMake, знакомы с этой конструкцией. Ну и, собственно, копирование. Self-copy тоже, думаю, никакой особый вопрос не вызовет. Собственно, это будет э, расположено в итоге в директориях include и lib. Давайте попробуем запустить и посмотрим, что у нас получилось. Для сборки используется некоторая другая команда, называется create. Запускаем, у нас отрабатывает source, отрабатывает build, что-то происходит, библиотека собирается, потом упаковывается, package.info, что-то произошло. Давайте теперь заглянем под капот. Во-первых, сходим в нашу домашнюю директорию и посмотрим, что у нас там есть. И обратим внимание, что у нас есть скрытая директория Conan. Это то, что нас интересует. В ней много что располагается, но нас интересует папка Data. Обратите внимание, смотрите, у нас уже есть fmt, gtest. Да, это те самые fmt и gtest, которые мы только что скачивали. И тот самый quaternion, с которым мы работали. Обратите внимание, версия 1.0, как мы договаривались. Дальше папки интереснее. Путь у нас, видите, нижние подчерки, нижние подчерки, мы сейчас обсудим. Что же у нас лежит дальше? О, та самая директория source, в которой все было скачено, CMakeList, Quaternion, то есть те самые исходники, которые мы так что скачивали. Директория build, в которой вся магия происходила. Да, CMake файлы, make файлы, э, все для сборки. И директория package. со страшным названием, в котором лежат метаданные, инклюды и либо. Давайте заглянем в либо, ради интереса. И там лежит, собственно, та самая библиотека, которую мы только что собрали, libquaternion.ca. Классно. Так, что с этим делать дальше? Давайте попробуем протестировать, что у нас получилось. Так, я думаю, язык нам потребуется чуть позднее, и у нас страшным неожиданным образом обнаружилась программа для тестирования. Она выглядит уже знакомым вам способом, точно такой же Conan файл, только requirement у нас описано через Quaternion 1.0. То, то самое название библиотеки, которое мы до этого указали. Я немножко схитрю, и дальше буду использовать встроенный инструмент для C-Line. Мне э, каждый раз не хочется вызывать сначала Conan install, э, ходить в соответствующую директорию, поэтому я поставлю плагин. Он у нас отпородится здесь, и мне его требуется настроить. Первое, что мне нужно указать, это профиль. К профилю мы вернемся чуть позднее. У нас есть профиль default. Мы его выбираем. После этого запускаем CMake. Сначала отрабатывает Conan, потом отрабатывает CMake. Все хорошо. Можно стартануть. Процесс x code 0, то есть то, как ожидалось. Он почему-то сам, сам нашел Quaternion, нашел все необходимое, то есть то, как мы хотели. Что произошло? В этой самой скрытой директории .conon лежит локальный кэш. То, что находится на вашем компьютере. То есть и в этих папках он и будет искать те самые э, пакеты, которые ему нужны. Очень удобно. Для начала мы будем работать точно так же с локальными пакетами. Мы будем усовершенствовать наш скрипт, э, решать новые задачи, а потом поделимся этим с миром. Итак, Версия номер один нам уже знакома. Попробуем усложнить задачу. Версия номер два. Что у нас добавилось? Обратим внимание, что наша библиотека имеет процесс развития. И время от времени ребята выпускают релиз. Давайте посмотрим, что было в релизе номер два. Итак, в релизе номер два они добавили сферическую линию интерполяцию. Какие молодцы! Хорошо, что они это сделали. Но... Возможно, нам хотелось работать и со старой версией, с новой. Кто-то завязан на один код, кто-то на другой. Они что-то поправили, что-то изменили, какие-то баги убрали, на которые мы ориентировались, как на фичи. Что нам делать? Давайте оставим два пакета для версии номер один, для версии номер два. И хотелось бы, чтобы собиралось оно как-то ну, само. Что нам для этого нужно? Во-первых, обратите внимание, у нас в папке появился теперь дата ConanData.yaml. К нему мы сейчас вернемся. А пока посмотрим на... Conan-файл тот пай. Итак, какие изменения? Основное изменение у нас произошло в первую очередь вот в этой строке. Теперь наши исходники скачиваются в два этапа. Первый этап — они клонируются, а дальше мы переходим в следующий комит. Точно так же мы с вами поменяли здесь директорию, в которой будут лежать исходники, с базовой self-sort directory. Кстати, я забыл сказать, что э, есть в Conan некоторый набор встроенных м, переменных, на которые мы можем ориентироваться. Э, вы их можете посмотреть в документации. Точно так же мы создаем с вами инструмент для гита, клонируем и переходим ко второй части. Checkout. Мы хотим выбрать ту самую версию э, с тем самым комитом, на котором мы находимся. Итак, commit — это self Conan, data Versions, self-versions. Классно. Откуда мы это взяли? А взяли мы это из того самого YAML файла. У нас здесь есть versions, у нас есть некоторые названия, и здесь есть номера коммитов. То есть я просто скопировал номер коммита и вставил файл. Итак, у нас есть версия номер один которая та самая, которую мы собирали ранее, и версия номер 2, которая поддерживает федерическую интерполяцию. Хорошо. Вернемся к нашему Conan файлу. То есть в нашем случае построены переменные, у нас есть versions, по которым мы обращались, и 1.0, 2.0 — это та самая версия, к которой мы обращаемся. Но обратите внимание, у нас теперь name и вообще нету строчки version. Мы теперь будем ее подавать извне. Давайте соберем теперь этот пакет. В остальном практически ничего не поменялось. Единственное, что у нас теперь директория конфигурации тоже сменилась на source директоре, чтобы можно было собрать из другого по другому пути. Conan. Create. Но этого недостаточно. Нам теперь нужно указать полное имя нашего репозитория, потому что у нас больше нет версии. Его неоткуда ее взять. Quaternion. 2.0. Но этого недостаточно. Помните про те самые магические пути нижние подчерки, нижние подчерки. Сейчас мы их добавим тоже. Теперь все в порядке. И Я вот раз объясню, что это такое. Здесь у нас находится так называемый User, а здесь Channel. Возможно, вы работаете в какой-то команде, и, к примеру, мы хотим написать сюда ВКонтакте и Stable. То есть все будут знать, что это для нас, и это хорошая версия. Или, возможно, это будет тестинг. То есть тем самым мы сможем одновременно хранить множество разных пакетов, они могут находиться в разных юзеров под разными каналами и слегка отличаться, и быть даже полностью похожими. Когда мы будем их выкачивать, нам, конечно, придется указать тот самый путь. Но давайте дальше пользоваться путем по умолчанию для простоты. Итак, собираем версию номер 2. Обратите внимание, при сборке package... Упаковал теперь два заголовочных файла. То есть, смотрите, quadrnion.slerb.h. Действительно, в нашем случае теперь есть и второй файл. Давайте это проверим. В нашем тесте. Что нам нужно изменить? Наш colon-файл рассчитан на requirement 1.0. Ну, поправим. Нам нужен второй. Перезапустим CMake. И попытаемся добавить новый заголовок. И он появился. Да, мы его сейчас использовать не будем, но он есть, мы можем ориентироваться достаточно просто. То есть, с точки зрения техники, у нас сейчас в нашем скрытом, скрытой директории Конан в папке Data, под названием Caternion, появилось две папки. 1.0 и 2.0, где лежат разные пакеты. Очень удобно. Соответственно, мы э, в эти версии можем положить при необходимости под разные компиляторы, под разные платформы те самые страшные числа, которые у нас в названии пакетов фигурируют. Давайте посмотрим еще раз. Они как раз-таки говорят. Это некая хэш-сумма, которая говорит о том, что там на самом деле закодировано. То есть там компилятор, платформа и все остальное. Разбираться смысла сейчас особо нет, но... Мы понимаем, что они уникальны, это позволяет нам хранить много разных версий одновременно. На этом все, продолжение в следующем выпуске.